Mm-hmm. Похоже, фамильное захоронение здесь. В остатке надгробия практически ничего не осталось. Совсем один здесь под подножья горы стоит. Хотя, может быть, и были другие. Всем привет нашим людям! Сегодня мы прогуляемся по настоящему древнему месту. К этому месту более 700, а может даже и 1000 лет. Ограда, кстати, сложены из местного известняка. Данный заброшенный некрополь насчитывает около 7 тысяч надгробий. Только вдумайтесь, территория данного кладбища более 4 гектар. Похоронены здесь в основном караима представители весьма загадочного народа. Национальность эта тюрская по происхождению, но испоедует иудаизм в особой древней форме. Могильные плиты очень древние, но надписи до сих пор на них различимы. И при условии можно всегда прочитать, кто здесь похоронен. Ну, если, конечно, знать этот язык. На этом кладбище особая тишина. Можно побыть самим собой или нет со своими мыслями. Зачастую надгробные плиты на этом кладбище напоминает вот такой вот формы рога как вы думаете что это обозначает а вот это посмотрите какое маленькое надгробие видимо похоронили со всем ребенком а напоминает данная форма детскую колыбельку а также бытует версия что данная форма символизирует некое седло которое кочевники клали на могилу усопшего усадника надгробные плиты действительно очень древние у большинства памятников очень хорошо различимы надписи вот именно на таких надгробиях можно до сих пор прочитать эпитафии изначально дуб Служил караимом, священным деревом, и все эти захоронения находились в дубовой роще. А сейчас, спустя несколько веков, от дубов ничего не осталось. Дубы считались сакральными деревьями для этой народности. Но одно единственное оставшееся дерево мы вам все-таки отыскали. Не пойду. Тяжело Я устал 7 километров подъема Ой. Нет, все Никуда не пойду Буду здесь спать лиса! Ты посмотри, она сметаться. Да ладно, это и правда это уж лисья! Вот хитрая, а? Ай, ты хитрая! Лиса, Вот это да! Смотри, какие зеленые массивы. Это смертельная красота. Интересный способ спрятать машину от палящего солнца. 27157 ИШ. Когда ребята бы последний раз такую машину видели, а? признайтесь себе честно. Да, что-то замуровали определенно. И вот эти ниши тоже для чего-то служили в свое время. Ну, так мы Человеческий рост. А вот его величество леса собственной персоной. Не его, а ее. На фоне. Афоня. Смотри, керамика виньяк как говорится везде найдет что стариной древность вот это красиво да античная керамика вот это интересно нельзя такие вещи копать без волчички смотри О, керамика вымывает О, сосуд был смотри какая керамика обливная пожалуйста смотри смотри смотри в разломах Смотри, гвоздь. Вот гвоздь, пожалуйста. Вот такая вещь. Да. Вот такая вот. Смотри, какая красота здесь. Вот такая вот. Вот, ребята. Ой. Ходим, невооруженным взглядом. Все находим. Также бытует версия, что данная форма имеет версию седла. <сёк> Ограда, кстати, сложно из местного известняка, а арка вот такая имеет внешнего вида. Я ваш покорный слуга с усиками вам покажет и расскажет. Жопку не спали.